Добро пожаловать, откроем учебник на 26 шестой странице и темы этого урока. Игра пьеса с музыкальным образом и формой. И игра пьеса с музыкальным образом формой и формой пульса. И в этом уроке будет два видео. И тема этого урока – образ и форма в пьесе. И нам понадобится 27-я страница зачемника учебника и 81-я по 97-ю страницу дополнительных нот. И мы будем заниматься над каждым предложением. Сначала почувствуйте музыкальный образ и форму в предложении без игры. Просто посмотрите в ноты, и даже без мелодии в голове, просто абстрактно почувствуйте доди с минорный образ и элемент вступления из формы. Далее взгляните на следующую строчку и представьте опять до с минорный образ и начало. Затем... Опять образ и развитие. Образ и подход к кульминации. Образы кульминации. Теперь на следующей странице у нас будет прекрасный мир грез, для мажори и элемент начала. И опять просто почувствуйте это сочетание без определенной музыки или мелодии в голове. После такого подготовительного упражнения сыграйте пьесу по предложению, фокусируясь на интонации образа и формы. И играйте так медленно, чтобы дать себе достаточно время и пространства почувствовать образ и форму через вибрации интонации между звуками. Точно так же, как мы делали на предыдущем уроке, занимаясь над музыкальным образом пьеси. Опять, нам нужно иметь четкий порядок задач перед э, игрой и во время игры. На чем фокусироваться? Первое. Настройтесь на образ и элемент формы. Наберите вес, поднесите руки от локтя и начните играть, фокусируясь на, э, только на интонировании образа и формы. Никакого звукового представления или фразировки пока нам не нужно выполнять. Но если фразировка уже настолько определенная, э, что она будет естественным образом присутствовать в ваших внутренних ощущениях в игре, хорошо. Но э, для вас это не главная задача сейчас. Вот как это будет выглядеть, когда я играю. Теперь добавляем звуковое представление и И порядок фокусирования следующий. Настройтесь на образы формы. Выстроите в голове предложение. Теперь представьте первые звуки в темпе гармонии, динамике, балансе движения. Наберите вес, поднесите руки от локтя. И начните играть постоянно, представляя звуки и интонируя каждый интервал с образом и формой. Вот так это будет выглядеть. Давайте позанимаемся над еще двумя предложениями таким образом, и вам нужно будет завершить всю пьесу целиком. И к концу этого видео я сыграю всю пьесу. Сначала настроимся на образ и элемент формы. До дес минор и начало. Now you play only... Теперь сыграем you only только play с образом и формой. Добавим представление, звук и фразировку. Следующее предложение. Образ и подход к кульминации. Теперь сыграем только с образом и формой. Добавим представление звука и фрезеровку. So, и вот конечный результат игры по предложениям, а, вот таким образом. Like sentence sentence so, so, Я буду играть с, с музыкальным образом, формой, представлением звука и фразировкой.